Неделя третьей четверти лунных фаз. Лунам после максимального рассвета. Это время реализации жизненных энергий. Время, когда можно максимально продемонстрировать себя и получить сильные эмоции. Все скрытое выходит на поверхность. Ситуации проясняются. Люди понимают, что необходимо для получения результата. Людям комфортно входить в уже запущенный рабочий процесс действующий проект развивать то что начато до них эффективная работа в команде в совместном взаимодействии 20 декабря меркурий в трине с ураном меркурий это мысль уран неожиданная вспышка яркое озарение и эта неделя может быть знаменована появлением оригинальных идей в сфере заработка также может быть найден нестандартный подход к делам, и все это будет способствовать решению многих вопросов в финансовой сфере, и можно будет выйти из самых запутанных жизненных ситуаций. Хорошее время для того, чтобы укрепить свое социальное положение, но для этого желательно воспользоваться поддержкой проверенных временем партнеров. 21 декабря в 17.59 солнце входит в знак Козерога зимнее солнцестояние начинается новый солнечный цикл с этого момента преобладают рационализм методичность спокойствие следование правилам настойчивость в достижении целей 24 декабря квадратура сатурна и урана аспект характеризует внешние процессы вопросы государственной важности это борьба консерваторов и инноваторов но пока сатурн сильнее водолеем здесь статус второго управления и он побеждает а уран в падении в тельце сатурн связан с ограничениями нормами так как движется по знаку водолея с которым управляет уран то 2021 год и конкретно сейчас декабрь третья квадратура сатурна и урана появляются новые правила но при этом дисциплина сатурна она помогает любую работу, любой процесс сделать эффективным. 25 декабря снова соединяются Плутон и Венера, которые уже в ретрофазе. Люди переживают глубокие эмоции по отношению друг к другу. То, что начиналось в десятых числах декабря в материальных делах, любовных или партнерских отношениях, в течение этой недели оформляется в реальный результат. 26 декабря меркурий в сексе с нептуном это аспект творчества и вдохновения усиливается воображение а богатая фантазия также позволяет найти плюсы практически в любой ситуации внешняя атмосфера способствует сближению людей легче найти взаимопонимание и устранить затянувшиеся конфликты далее по лунным дням 20 декабря понедельник убывающая луна в раке в оппозиции с меркурием и секстери с ретро ураном до 16 39 16 лунный день его символ бабочка голубь лестница в небо обозначающая трудный путь восхождения это созерцание с огромной силой воображения первый день третьей фазы луны Связан с темами справедливости, равновесием, гармонией между астральным и физическим планом, духовным и материальным. Основная характеристика дня умеренность, эффективная работа со временем, коррекция прошлого, развязка кармических узлов. Ведь 19 декабря было полнолуние в близнецах, кармическое, и его влияние огромно. Посмотрите, пожалуйста, видео на моем YouTube-канале, ссылка в закрепленном комментарии. Камни 16 лунного дня шпинель турмалин чароид изумруд светлый жемчуг меркурий в трине с ураном способствует появлению оригинальных идей свежих мыслей лище дается обучение 21 декабря во вторник убывающая луна в раке в гармонии с Нептуном. Опозиция с плутоном и венерой дает мощную энергию и этот день связан с глубинными трансформациями. Стремление к комфорту, получение желаемого и удовлетворение материальных потребностей основные мотивы этого дня. Максимально проявлены желание достичь высот в профессиональной сфере. При этом семья и близкие люди являются стимулом для достижения успеха. Люди с активной жизненной позицией многое успевают сделать в течение дня удается сдвинуть с мертвой точки затянувшийся проект. До 17.39, 17, 17 лунный день. Символ, виноградная гроздь, набат, колокол. Это время обретения внутренней свободы. Связан с преобразованием внутренней энергии. Раскрытием женственности. Это день накопления и произрастания, плодородия и радости бытия. Камни 17 лунного дня. Прозрачный аметист, вороний или соколиный глаз, цирконий. В 1759 Солнца входит знак Козерога. Это зимнее солнцестояние. Начинается новый солнечный цикл. С этого момента преобладают более конкретные э, мысли. И есть все возможности и шансы достичь целей. Подробнее о зимнем солнцестоянии я рассказывала в отдельном видео, ссылка в закрепленном комментарии. Вперед луны без курса во вторник с 16:44 до 23:53 по киевскому времени. 22 декабря среда убывающая луна во льве в гармоничном аспекте с марсом оппозиции с сатурном и в квадратуре с ретро ураном актуализируются темы места жительства и карьеры в целом планетарные влияния благоприятны однако все можно испортить если ускорять процессы это приведет лишь к созданию очередных препятствий с другой стороны действия направленные на стабилизацию положения также не дают желаемого эффекта. Лучше всего в этот день сосредоточиться на своих жизненных целях. Возможно, пересмотреть их, не торопясь, оставить приоритеты и составить стратегический план действий на 2022 год. До 18.46, 18, .46, 18 лунный день. Символ зеркала, лед. Магическое утро в этот день. Первый рассвет после момента зимнего солнцестояния день связан с ментальной энергией позволяет избавиться от мрачных мыслей от иллюзий можно развить способность объективно смотреть на окружающий мир чтобы максимально эффективно использовать мощный потенциал первых суток после момента зимнего солнцестояния, посмотрите пожалуйста видео ссылка за закрепленном комментарии 23 декабря в четверг убывающая луна во льве до 19.57, 19, .57, 19 лунный день. Символ паук, сеть. Период тяжелый. Легко запутаться в каком-то пороке и оказаться втянутым в интриги, тайные сети. Очень осторожно надо быть с новыми идеями. Ни в коем случае не очаровываться новыми знакомыми транзитная луна во льве максимально активизирует творческие способности помогает привлечь внимание оказаться в центре обрести более прочную основу для дальнейшей практической работы по улучшению положения в обществе поэтому день также связан с творчеством паук человек который может противопоставить себя всем это творец индивидуалист одиночка который покажет взлет творческой мысли Камни, способствующие гармонизации пространства, лабрадор, гаганит, марион, кровавик, хризолит, уваровит и зеленый агат. 24 декабря в пятницу убывающая луна во льве до 10-23 в оппозиции с Юпитером, но во второй половине дня гармоничный аспект с Солнцем помогает устранить все противоречия возникшие утром. Перед луны без курса с 8:40 до 1023 после чего переходит знак девы до 21, до 21 11 20 лунный день символ орел с крокодильным хвостом что означает совмещение знаков скорпиона и стрельца очень серьезный и интересный день это время духовного преображения преодоление сомнений вознесение познание космического закона орел символ религиозного подвига камни красная яшма и джеспелит квадратура сатурна и урана третья в течение 2021 года и последняя характеризует внешние процессы процессы межгосударственные конфликты борьбу нового и прогрессивного с консерватизмом Напряжение между этими планетами обеспечило всему миру новые нормы и правила, определенные ограничения. Первая квадратура была в феврале 2021 года, вторая в июне, третья в декабре. В 2022 подобных напряженных аспектов не будет. 25 декабря в субботу до 22-25 21 лунный день. Символ ⁇ конь, табун лошадей, колесница время неукротимого движения вперед день храбрости бесстрашия отказа от материальных привязок это время революционных перестроек упорства в достижении цели и это время победы луна в деве убывающая в напряжении с марсом и в гармоничных аспектах с ретро ураном и меркурием день активный творческий его камни перит, цирконий авантюрин обсидиан плутон и ретро венера соединяются что способствует развитию прекрасных финансовых способностей многие денежные и материальные вопросы благополучно решаются люди получают награду премии за ранее выполненную работу в этот день многие испытывают страстные часто кармические эмоции возможен возврат к прошлым взаимоотношениям или же разрешаются вопросы которые мучили долгие годы особенно по темам личных и деловых взаимоотношений в этих областях ситуация преобразовывается 26 декабря в воскресенье убывающая луна в 9 до 18:22, после чего приходят весы энергетически сильное утро луна в гармонии с плутоном и ретро венерой Завершение недели для многих людей будет благоприятным. Все семейные неурядицы, денежные проблемы исчезнут без следа. Приет луны без курса с 10:40 до 18:22. Меркурий в секс с Нептуном позволяет провести воскресенье с наибольшей пользой, например, занявшись подготовкой к новогодним праздникам. До 23:40 22 лунный день. Символ, свиток и золотой ключик это период мудрости, получения тайного знания и его использования. Полезно медитировать на магическую и астрологическую символику. Камни, голубой агат, синий сапфир, синяя яшма, голубой нефрит и янтарь.